Ну, конечно, Казанский университет, старый университет, ну тоже современный, так что это интересная такая, богатой история, но все-таки сегодня более чем 40 тысяч студентов. Хочется, что будет больше обменов студентов между странами. Тоже можно сказать, между Финляндией и Татарстаном уже есть программы. Ну, можно побольше это сделать. Я уже говорил об этом немножко. Так что есть особенно связи с университетом города Лапперанта. Ну, у нас хорошие университеты. Так что можно предполагать, что, что есть перспективы для обмена.